Привет всем! Это будет очередное видео. Сегодня будем тренироваться на стадионе, на открытом воздухе. И сегодня покажу вам интересные упражнения.